Здравствуй, мир! На дворе золотая осень 2020 года, как известно, года, в котором а, пандемия коронавируса наложила на нас некие ограничения. Но, с другой стороны, она же дала нам некоторые возможности, потому что определенные привычные нам уже стандартные накатанные мероприятия отменяются, тем самым высвобождая место для и время для Дел тех, которые мы не доходили руки и не могли себе позволить раньше Вот, и для меня такая, такой вот из дел, который я давно на самом деле очень хотел Меня на него просили те люди, которые живут в Сибири за Уралом Это провести школу или программу где-то в Шерегеше Я давно туда хотел сам попасть, но это не близко Поэтому я всегда откладывал, откладывал, откладывал Сейчас самое лучшее время это сделать Вот что я хочу сделать? Я хочу сделать и школу, и программу одновременно. В то же время дать еще некий бонус тем людям, которые приедут принять участие. Я хочу провести совмещенку. Хочу дать школу с упражнениями по технике катания, ориентированных на именно тех людей, которые приедут. Я хочу дать очень много катания по Шерегетшу, потому что я знаю, там есть где покататься, и это может быть интересно. Вот, и я хочу дать те темы, которым очень мало уделено внимания в горнолыжной среде в России, везде в интернетах, и в методических каких-то материалах я хочу дать тактику катания, то есть четкую привязку технику техники катания к местам катания, к состоянию снегу, там к рисунку рельефа Этой программы я еще нигде не видел но она у меня есть, она у меня уже опробована и готова, в принципе, к реализации я хочу ее реализовать То есть те люди, которые приедут в Шерегеш в начале декабря 2020 года точно не пожалеют о том, что они приехали вот. Ну а для тех, кто там катается на постоянной основе это вообще будет находка, потому что вы имеете уникальную возможность оставить себе на будущее некую катальную карту Шерегеша, да, для кайфового катания. И не в плане там на этой трассе направо, на этой налево тут кафе, тут туалет, а в плане там вот в этом месте едем вот таким стилем катания, такой техникой, в этом месте такой техника в этом месте такой техника для того чтобы выжимать из существующего рельефа и условий катания максимум удовольствия, максимум эмоций. И мы помним, что мы катаемся именно ради удовольствия, и эмоций, а не ради каких-то спортивных результатов. Вот, места в школе есть, пройдет она в самом начале декабря. Начнем кататься мы 30 ноября, закончим 4 декабря, с понедельника по пятницу. Информация детальная по школе в описании к этому видео внизу. Вот, проходите, занимайте места, подавайте заявки, встретимся в Шерегеше. Я уверен, будет интересно. Жду ваших заявок и встретимся на склонах Шерегеша. Всем пока!